Очень часто женщины совершают ошибку, и эта ошибка заключается в том, что они создают энергетический вирус. Этот энергетический вирус, он связан с нонсенсом, который происходит незаметно. Он происходит в тот момент, когда женщина, как бы невзначай, не обращаясь ни кому, или обращаясь к кому-либо, задает вопрос, почему я не замужем. Слово «почему» в этом случае является неинтересным, непонятным и, условно говоря, непонятно, кто должен на этот вопрос ответить. То есть, обращаясь к никому, женщина произносит, допустим, оставшись сама с собой, женщина начинает задавать вопрос «почему я не замужем? Почему на меня не смотрят? Почему я одна? Почему я холостая? Почему на меня не смотрят мужчины?» Скажите в этот момент, кто должен ответить на данный вопрос? А из-за того, что этому человеку в итоге никто не отвечает, а вопрос был задан, то происходит некое энергетическое короткое замыкание. Вот такое энергетическое короткое замыкание приводит к тому, что провод, по которому может, ну, грубо говоря, провод, по которому может передаться вам мужчина или отношения, этот провод плавится и перестает функционировать. Естественно, очень многие женщины попадаются именно на такую удочку. Почему-то в нашей голове или в голове женщин очень часто есть вот такой пунктик, который заставляет женщину постоянно задавать такой вот вопрос. Почему я не замужем? Ну почему вы не замужем? И кто должен вам ответить? Зачем вы этот вопрос задаете в пустоту? Зачем задаете себе? Кто должен ответить? Как вы можете найти? Вот если бы вы знали ответ, вы бы его... Знали бы и не задавали, правильно? А так вопрос, который задается в никуда и остается без ответа, фактически разрушает в дальнейшем возможность того, чтобы женщина вышла замуж. Можно ли это каким-либо образом убрать? Ну конечно, это можно убрать при помощи слова «скоро». То есть, не почему у меня нету мужчины, а скоро у меня будет свой персональный мужчина. Не почему я такая несчастная, а скоро я буду самая счастливая. Не почему у меня что-то не получается, или почему я одиноко, а скоро я буду не одиноко. Таким образом, слово скоро медленно, но уверенно ремонтирует те короткие замыкания и оплавления, которые возникают в судьбе такого человека, мешают этому человеку в дальнейшем быть счастливым человеком.